Degradation 5, 4, 3, 2, 1, ты бабуля, я внучок, садись на сучок, думаешь, я дурачок у тебя питану и чок Ты бабуля, я внучок. Я дурачок, у тебя бита, ну и чё? Ты ходишь по дому, хочешь напугать меня Но твоя прорисовка полная херня Как и большинство видосов про тебя Но реально жестко она не хайпит шкалата е е е Ты просто бабка Е-е-е yeah, yeah, yeah. Тупая бабка е yeah. Я бабка, тебя снимают все. Чисто ради хайпа ты погуляй я внучок. Садись на сучок, думаешь я дурачок? У тебя бита, ну и чё? Ты бабка, я...